в котором может быть до 254 значений. Давайте рассмотрим синтаксис функции «Выбор», где номер индекса – обязательный аргумент, номер выбираемого аргумента значения. Номер индекса должен быть числом от 1 до 254, формулой или ссылкой на ячейку, содержащую число. Если номер индекса равен единице, то функция выбор возвращает значение 1 если он равен 2 возвращается значение 2 и так далее аргумент значения 1 является обязательным следующее за ним нет от 1 до 254 аргументов значений из которых функция выбор используя номер индекса выбирает значение или выполняемое действие аргументы могут быть числами ссылками на ячейки, определенными именами, формулами, функциями или текстом. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. К примеру, у меня есть таблица A3 C7. мне из столбца а нужно найти значение второго аргумента. Для этого я ввожу знак равенства, выбор, 2, потому что мне нужен второй аргумент. В качестве значений выбираю ячейки А4, А5, А6, А7 с зажатым контролом. Между значением везде должны стоять точки с запятой. Нажимаю клавишу ВОТ и вижу результат. Значение с ячейки А5. Теперь к примеру. Мне нужно найти в этой таблице значение четвертого аргумента столбца C. Я ввожу знак равенства, выбор, число 4, потому что нужен четвертый аргумент. Выбираю ячейки C4, C5, C6, C7 в качестве значений. Обратите внимание, между значениями должны стоять точки с запятой. Нажимаю клавишу ввод и вижу результат ячейки C7. Рассмотрим еще один пример. К примеру, мне нужно по коду программы вернуть ее версию. У меня есть таблица A3C15, в которой есть коды, но нет версии программ. А в таблице E3F6 представлена расшифровка коду программ. Чтобы вернуть версию программы по коду, в ячейке C4 я ввожу знак равенства «Выбор» в качестве индекса ячейку B4 с кодом программы, а в качестве значений ячейки F4, F5, F6. Выделяю значения и нажимаю клавишу F4, чтобы сделать их абсолютными, чтобы в будущем можно было ее скопировать. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Теперь копирую и относительно кода получаю версию. В этом случае, если не сделать значения абсолютными, функция вернет неправильные результаты. Распространенные ошибки. Ошибка имя. Возникает, когда функция ссылается на ячейку с такой же ошибкой. Проверьте ячейки или когда ввели неправильное имя функции. Если номер индекса меньше единицы, или больше, чем номер последнего значения в списке, то функция выбор возвращает значение ошибки знач. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас.